Всем привет, на связи с вами Надежда Шадрухина, и в этом прямом эфире я хочу с вами поделиться своей историей, как я и моя семья спаслись от ожогов, солнечных ожогов. И вообще, да, сейчас у нас в городе Пермь жара, 30+, на улице духота, и у меня а, очень сильно болела голова. На прошлой неделе кто видел, да, за мной наблюдал, видели, что я проводила очень много встреч, и они были в основном, да, в, ну, не рядом со мной, они были в основном офлайн, и я ездила, соответственно, да, машину я не вожу, ездила в автобусе, голова сильно разбаливалась. Вот, сегодня я хочу вам рассказать, как я от этого всего спасалась. Но изначально, да, то есть я показывала в сторис, как, что я делала, какие масла применяла, и сейчас расскажу. Сейчас прикреплю фотографию. Самый а, такой спасатель наш, это масло лаванды. А, конечно же, да, то есть... Я все уже знаете, я буду повторять каждый раз, а может, кто-то и не знает, да, что я использую эфирные масла терапевтического качества. Они натуральные и очень хорошего качества. Я уже давным-давно выбросила все, что у меня было из аптеки лекарства. Остался только спирт, да, там не знаю, как он называется сейчас. Вот. Я его использую для разведения эфирных масел, там для уборки, для влажной, для мытья окон, потому что эфиры, они не растворяются в простой воде. Их надо в эмульгаторе разбавлять. Вот поэтому у меня только из аптеки спирт. Вот. Когда я... Мы с семьей да, в воскресенье отдыхали, на речку ездили, и все сильно обгорели, особенно у меня дочка, у нее кожа белая, она красная, как рак что же я сделала первым делом я открыла вот эту свою красивую коробочку да и я знаю что масло лаванды оно очень хорошо успокаивает и заживляет кожу соответственно я взяла лаванду и далее еще взяла перечную мяту перечная мята она охлаждает взяла пустой пузырек да? Здесь у меня как раз эта смесь сделана. И налила туда 5 мл кокосового эфирного масла. То есть это как раз-таки наша база для эфиров. А Почему? Потому что эфирные масла, они высокомолекулярные, они распыляются. И чтобы эфирные масла хорошо проникали в нашу кожу, как раз-таки вот это кокосовое масло... Оно низкомолекулярное и помогает хорошо, то есть оно не дает эфиром быстро распространиться, испариться и хорошо проникает в кожу. Вот. Я разбавила, получается на 5 мл кокосового масла добавила, 5 капелек лаванды и пару капелек перечной мяты. Все хорошенько взболтала и нанесла. И честно сказать, мне мама говорила, мажь сметаной, но сколько помню себя мазала сметаны, все равно нужно было бы идти в магазин, да, то есть потратиться. А тут уже есть у меня и аптечка, которой постоянно я пользуюсь лавандой, потому что можно каждый бутылек использовать в более 100 применений. Вот. Сейчас я вам другую картинку покажу, перечную мяту. Ну ладно, сначала про лаванду поговорим. Вот. Я сделала эту смесь и наносила. Нанесла пару раз буквально. И реально ощущение, болевой порог снялся, охладился. И мы все спали очень хорошо после этого. Ну, все знают, да, что лаванда еще дает хороший сон, глубокий. Вот. Дальше. Проговорю еще, для чего вообще лаванда. Как спасаться, да, то есть летом. Лаванда, она как обезболиваешься от укусов, там кто-то вас укусил, на природе порезались. Я всегда ношу с собой у меня пробнички, я всегда ношу с собой все, вот этот вот свой семейную аптечку в пробниках. Мало ли где что да случится, то есть, чтобы не паниковать, а сразу же открыть маслица и обработать тот участок, который повредился. Либо Свое эмоциональное состояние сделать хорошим. В общем, противоожоговая лаванда, да, так, не то показываю, лаванда, она противоожоговая, обезболивающая, антисептическое средство, противовоспалительная. Кстати, девочки, у кого-то да, цистит, очень хорошо помогает на прокладку там, на плавке капельку и все будет проверено вот отхаркивающая лавандышей до да, свойства расслабляющая рано заживляющая спазмолитическая разогревающая мочегонная желчегонная вот То есть я говорю что можно говорить о лаванде много у нас есть до да, специальный чат где сидят Сертифи сертифицированные и вообще специалисты ароматерапевты врачи э и они знают что то есть можно найти прямо в чате под любой запрос под любую задачу э какое масло под какую задачу в общем можно найти Это можно и загуглить тоже можно найти вот и дальше я хочу еще поговорить про масло про масло перечной мяты, про мой фаворит, я им постоянно пользуюсь. У меня открытый бутылек 15 мл, тут у меня закрытый в аптеке был. Вот, перечная мята, она охлаждает и как раз таки да, вот в эту смесь она входит. Мне оно еще очень сильно помогло, как раз таки, да, я вначале говорила, что душно, да, встречи и у меня очень сильно в один день разболелась голова. Я приехала домой, и мне через час нужно было ехать на следующую встречу, а потом еще и за детьми. Я уже хотела, да, отказаться от встречи, но я приняла прохладный душ. Намазала виски, намазала шею, подышала. даже сейчас подышу вот этой вот прекрасной капелькой. Перечная мята. Прям она, она бодрит перечная мята, прям вообще снимает головную боль и еще концентрирует внимание. Да? Вчера я была на съемке в студии снимала видео, естественно, да, как бы снимала не весь, не все все два с половиной часа, когда делали снимала педикюр видео скоро будет, отдам девочкам вот, и получается я заскучала <с> хотелось было спать, я открыла также подышала, взбодрилась пошла попила водичку с мятой и прям очень, очень мне хорошо стало я стала бодрень бодренько Подняла сама себе настроение, скажем так. Буквально, да, такой вот капелькой, золотой капелькой. Кто еще не пробовал эфирные масла, именно терапевтического качества, девочки, пишите мне в директ. Мы проведем с вами wellness-консультацию. Подберем именно то эфирное масло, которое подходит именно для вас. Еще также напоминаю, что в мае месяце те, кто подключается в мою команду, получает дополнительно в подарок при покупке вот такого вот замечательного набора. Эфирное масло Pastense. Оно э, тоже хорошего качества. Да, то есть, э, кому нужно да? То, что, э, описание, я здесь сейчас не буду рассказывать, кому нужно будет. Я в личке там описание, для чего это эфирное масло. И вообще расскажу про каждое эфирное масло, которое заменяет полностью аптечные лекарства либо почти заменяет да то есть смотря как вот и плюс еще дополнительные 75 пиви это в переводе где-то в пример в пределах 6 7 тысяч рублей на следующую покупку света привет присоединилась только я заканчиваю так что кому Интересно да, узнать про эфирные масла подробнее, пишите мне в директ, и мы с вами назначим встречу, и я вам все подробно расскажу. А кто из Перми, приглашаю в четверг на арома-встречу, где мы вместе с вами проведем вам арома И по желанию, да, то есть это по желанию арома и подберем ваше ресурсное масло, которое будет вашим другом, помощником. Вот. Я закончила. До встречи в Директ!